Овсяная крупа действительно богата витаминами и микроэлементами, крайне нужными нашему организму. Людям с гастритом и язвенной болезнью она помогает справляться с процессом пищеварения, поскольку обволакивает стенки желудка и уменьшает травмирующее воздействие на них частиц пищи. Овсянка нормализует работу кишечника и помогает людям, страдающим запорами избавиться от этой проблемы. Но есть в этой каше и опасный элемент – фитиновая кислота. Они неизвестны широкому кругу обычных потребителей, но любой гастроэнтеролог объяснит, что это вещество тормозит всасывание в кишечнике такого нужного нам кальция. Фитиновая кислота настолько коварна, что не только не позволяет человеческому организму потреблять кальций, но еще и вымывает этот элемент из костей. Кому нельзя злоупотреблять овсянкой? Есть две категории людей, которым нужно есть овсянку в очень умеренных количествах. Это дети и пожилые люди, особенно женщины. Поскольку дети растут и особенно нуждаются в кальции для строительства скелета, потребление фитиновой кислоты им нужно свести к минимуму. Особенно если есть проблемы с костной тканью. Например, если ребенок растет очень медленно или зубы прорезались у него поздно. Здоровым же детям овсянку давать можно, но в меру. В пожилом возрасте из-за уменьшения женских половых гормонов у женщин тоже начинаются проблемы с всасыванием кальция в кишечнике. После менопаузы развивается дефицит этого микроэлемента, что приводит к хрупкости костей и остеопорозу. Из-за этих процессов у пожилых женщин часто случаются переломы. Им крайне нежелательно часто есть овсянку. Гораздо полезнее заменить ее на другие каши – перловую, гречневую или пшеничную. Вред овсяных хлопьев Еще одна проблема связана с популярными сейчас готовыми овсяными хлопьями, которые заливают молоком и употребляют в таком виде чуть ли не каждое утро. Помимо все той же фетиновой кислоты, в этом продукте очень много крахмала. В процессе пищеварения он преобразуется в сахар, а затем в глюкозу, которая провоцирует выброс большого количества инсулина. Если есть овсяные хлопья очень часто, легко можно заработать сахарный диабет.